Здравствуйте, меня зовут Светлана Смирнова. Я сертифицированный титопрактик, астропсихолог, но суть не в этом. Дело в том, что недавно я затеяла организовать свой собственный курс в качестве наставника, в качестве учителя. И, соответственно, так как это мой первый курс, мой первый опыт, у меня возникло очень много вопросов, каких-то, начиная от стоимости курса и заканчивая то, как мне найти клиентов, да, где их искать, как это делать. И я обратилась за консультацией к Надежде Викторовне. Консультация буквально 30 минут, друзья. 30 минут, и при этом она безоплатная. Но то, что получаешь от беседы с Надеждой Викторовной, это просто, мне кажется, деньгами не измерить. За 30 минут. Просто каждое изречение — это инсайт. Каждое изречение — это инсайт. Что бы ни выходило из уст Надежды Викторовны, это, это будет менять ваше мировоззрение. Я сейчас совершенно... вот Видите, я немножко так волнуюсь, потому что я а, совершенно по-другому посмотрела на свой собственный продукт, на его ценность, на то, что я дам, и люди дальше возьмут и понесут это. Это первое. И второе — моя собственная ценность. Ведь я ставлю стоимость своего курса, не задумываясь о том, сколько я вложила в себя сил, времени, денег, я имею в виду на свое обучение, на свою экспертность, да? я вам очень рекомендую, если у вас есть какие-то трудности, если вы топчетесь на месте, понимаете, что, блин, надо что-то менять, Обращайтесь к Надежде Викторовне, она вот так за ручку возьмет и приведет. Это человек, специалист и профессионал, который не будет с вами э, сюсюкаться, да, а четко, прямо, конструктивно, структурировано, все вам разложит, расскажет, покажет. Я сейчас собираюсь, побегу сейчас просто в интернет и буду смотреть, программу наставничества Надежды Викторовны, я очень хочу к ней попасть на личное наставничество. И очень вам рекомендую. Но ну, попробуйте хотя бы с бесплатной э, получасовой консультацией. Найдите, спешите с ней. Это человек, который сможет э, действительно поменять э, ваши представления о вас самих, как о специалисте, и о том, что вы способны дать другим людям. Спасибо большое, Надежда Викторовна. Я вас люблю.